Всем привет, ребята, с вами Антон Сайнов, вы на канале Платифлинг Компани и очередной «Да». И это именно уже не рецепты приготовления «Да», а впрочем, самое новое. И в этом видео я хочу вам рассказать о том, как спастись от жары. И какие есть способы спасения от жары. Ведь вы, вы же хотите много контента, много всего, много этого. Вы иногда мне рекомендуете, а я иногда придумываю идеи, которые вы у вас много на уме, я читаю ваши мысли, мои подписчики. Впрочем, меньше слов, ближе к делу. Поехали! А самый единственный способ... Защита от жары это кондиционер. Вот, видите? Там это все, но это уже все знают. Ну, конечно, там вы знаете, что там это ветер, там это все остальное прочее. А еще самый распространенный способ лучше делать так. Сейчас юмор пойдет. Во-первых, понадобится вот такая вот штучка пшикалка. Хотя эта штука для, для пшикани, так сказать,. Этих самых э, окон. Но я могу показать вам самый юмористический момент, что может спасти от жары. Так что поехали. за это вот так. Раствор. Еще надо это. Вот так вот. А, а, Ещё такое. Ой. Я ничего не монтировал, это я реально делал вот так вот с собой. Если не верите, если вот так вот, я обшикал, конечно, на себя. Вот. Впрочем, можем продолжить. А самый быстрый, если вдруг сам сильно за сам это, уже почти помираешь от жары, то сразу делаешь точно так же. Это никакой не обман, меня не... Мне сейчас никто не, не, не обсыкает, Я это реально себя пшикаю, вот так вот. И защищаемся от жары, это рекомендация. Метод лечения. От жары, так что спасаемся от жары. Что происходит? Вот такой получился, короче, прикол. Ведь вы же помните видео, еще когда такое, когда, которое у меня сохранилось, где был такой, как раз, влог за июнь месяц, где я с, со своей соседкой, мамой для двоих детей, Вики и Леры, это самое, тетя Саша, да, у нее инстаграм клюква96, у нее ссылка в описании, вот. Я даже на нее подписан. Такая мать с двоих детей, там, там, это, которое я показывал даже во своем блоге, там это. И где мы проходим фитнес и мы обливаемся водой. Вот, это вот сейчас я повторил такое-то все чтобы как бы продолжить успех. Вот так, короче, и все. Поэтому это очень опасно. Это не невредино. И все поэтому. Вот так, короче. Здесь заблил. Вот. <свист> <свист> ну ладно, бой, хватит уже дорствовать. Короче, такое, что у меня уже вся футболка, это все в этом. Короче, ну вы уже поняли, что делать, если вдруг у вас жара, нет граница и как спасаться народными средствами от жары. Вот это вот. И все, поэтому Спасаемся. Как можно лучше. И все. Новое видео на подходе. Ставьте лайки, подписывайтесь. Я желаю хредите. -рей. Я радую подписывайтесь на меня. Пока.